Является ли Карина Стримерша с сестрой Ирины Сычевой, ведь даже фамилии у них одинаковые? На этот вопрос я помогу вам ответить. Совпадение не думаю. Карина Сычева, девушка, да ладно, которая стала супер популярной игровой звездой на платформе Twitch, от созданного ей образа неадекватной, психованный, матерящийся блогерши. Итак, Ирина Сычева студентка МАДИ, которая тоже отличилась своими талантами на очень широкую аудиторию, а точнее романтичную туалетную историю с захватывающим концом или несколькими. Я думаю, уже тут можно найти много общего, кроме фамилии. Но самым главным доказательством связи этих двух различных людей с общими интересами и общей фамилией является временной трансфигуратор пространства и времени. Смотрите.